Везде, методами японские методы например везде принцип один во-первых то о чем мы думаем так и происходит вы в этом прям должны быть уверены не думать там как бы а хотя бы там минимально знать анатомию минимально знать химию организма там же тоже как химическая лаборатория постоянно синтезируются любые Полезные витамины, вещества, которые нам нужны, да, микроэлементы То же самое серотами... ну, гормоны, серотонин, дофамин, гормоны удовольствия, радости и счастья да. Мелатонин, если вы хотите вот, там, человеку там, его, что там, сделать, поднять его тонус да. Все это прямо руками, направляете в него И принцип такой, куда направлен внимание, там и происходит Вы же можете внутреннего органа не видеть там, там, по лежат слоями, да, там еще сверху толстый слой жира, мяса, кожи и так далее, да. Но все равно воздействие идет до на то, на, на той глубины, на которую вы хотите. А, значит, воздействие идет от чего? От середины ладони, лучше идет от каждого кончика пальца. Ну, в принципе, от любой конечности острый идет воздействие, хоть локтем можно воздействовать, да? Ну, удобнее всего рукой. У меня, например, проверена рука. Правая у меня, отдающая, прямо отсюда бьет такой мощный луч, это, это биоэнергетика. То есть, прежде всего, это мы работаем биоэнергетикой. Все, про биоэнергетику я уже рассказывал, да, ее фотографируют. Она есть у, у каждого листика, у троинки, у каждого даже вот, неживого объекта она есть, только она гораздо слабее, да? То есть, чтобы ее накопить к какому-то объекту неживому, ну, давайте на скелетику показывать, например, на ну, стол, стол, допустим, да? он должен стоять несколько лет на одном месте, да, чтобы остался фантом этого предмета. Да? И когда э, в старый дом въезжают, например, новую, ну, мебель, старую все убрали, новую привезли, то получается, э, если входит туда собака, например, она видит вот эти прошлые.. Лей-линии, так скажем, да? Там, где шкаф, она уже не, себя, не ляжет. Да, где вот стоял шкаф давно, да, она не ляжет. Или под какой-то картиной она тоже не ляжет, потому что картина там своя энергетика накопилась. Вот, и она как бы, ну, она даже нюхает это, не знаю, какими-то там своими фибрами души. Видит даже картину прошлого. То есть она попадает в прошлое, да, там 50-летний давность, и может увидеть, что там произошло, например. Здесь любовью занимались, а здесь убили кого-то. Вот она, это все чувствует. <р., зантина> люди тоже, на самом деле, экстрасенсы это могут чувствовать. У экстрасенсов у них экстрасенсоринка. То есть, вот эта чувствительность пальцев, да, энергетическая, она гораздо больше. Там лучи такие есть, как меч может быть. Да. Обычно человек это 20 сантиметров. Это развивает у него подлиннее. У меня, как это открылось, я вам расскажу. Такой интересный момент был, когда я с работы собирался, мы ну, я массажем занимаюсь, да. Отмассировал человек 10 Собираю рюкзак по-быстрому. Раз-раз-раз и чувствую, что такое по руке прям такой, как огнем, так разпалило. Я думаю, блин, откуда тепло взялось? Как бы вроде помещение холодное. Может батарея, я смотрю, батарея далеко. Чайник там закипел, да, но он тоже как бы метр два до него. Ну, полтора где метра. Не мог это тепло достичь. Я думаю, думаю, потом рукой-то провожу. И прям знаете, как мечом таким образом. Да, сейчас мы пошли по Сам себе, да? Да, то есть сам себе почувствовал. То есть, и вот ну, грех их не воспользоваться. Если это есть... А, ты да. водомассаж делаешь, разжигаешь эту энергию. Можно делать так, да. Но, честно говоря, мы же когда массируем человека, да? ну Извините, опять на нашем Иване показываю. Его ауры, и наша аура соприкасаются, проникают друг в друга, да? Вот. И энергетика от пальцев тоже проникает Когда мы делаем массажи отцу Это тоже вот мы точечно да, Вдавливаемся энергетически в ту точку, куда надо Тут правило такое По правилу буравщика Если мы по, Ну как винтик Если по часовой стрелке да, То мы ввинчиваем внутрь. Если убираем, что, допустим, сюда Пользу надо принести, туда мы как бы такие круговые движения Когда отсюда нам надо Вытащить, что-то негативное, мы наоборот вывинчиваем как бы, да? И прям представляем, что мы вывинтили как помните эти? А, тайские хера. Как они там? Хира. Хероманты, херабраты. Хиро? Херомантия, да. Нет, херомантия догадание по руке. А, х, не хиропракты. Хиллер, хилер. хилер. А. Помните тайские? Они там мнут человеку живот и вытаскивают какую-то там. Якобы вытаскивают. Uh -huh. Да, это вот как они называются. Ну, какой-то жгутик там вытаскивают, да. На самом деле они используют куриный внутри органа, какую-нибудь там кишку uh -huh. куриную, там вот афри, с кровью, да. Разведет. Да, но ну, как бы разводят, ну, тот, приходит, он uh -huh. это верит, да, это как бы, с одной стороны, эффект, эффект плацебо. И с другой стороны, то, во что веришь, так и происходит. Сказал Иисус, и это непоколебимо. Факт. То есть, во что верите, так и происходит. Соответственно, вот вы можете фантомно что-то из человека вытащить. Вы представляете, что как будто вы утянете из него там землю такую скрученную, да? Или там комок волос это вот, вот, вот представили, да, прям вытягивается, он такой длинный, как конский холст, прям тюнится, -тю -тю, mm -hmm. не хватает, куда скидываете потом за балкон или за дверь. Прям вот выкидываете. Расстояние до объекта не должно быть, в смысле, не обязательно должно быть прям вот такое, да. У меня были случаи, когда там на э, 2 метра у меня было там до девушки, я убирал у него головные боли, что-то у меня там головокружения были какие-то. И прямо я почувствовал, что там какой-то, как вот удав. Это вот, да, вот тянул, тянул, прям, даже вытягивал, Вот что представляется, то и будет. Например, головные боли. Ну опять, на комчик показать. Да, я тебе лыжу, покажу. Красивая картинка будет. Вот, Головные боли бывают как бы механические, да, то есть либо височные, либо лобные, либо затылочные. И, как правило, надо тогда вот эти точки проходить. По точке я вам уже говорил, да. Вот это вот височная, боль устраняет. Вот эти точки там лобные устраняют боли вот тут вот тут затылочная где мышцы крепятся Ну сейчас не об этом сейчас про энергетику да боль бывают энергетические тогда мы своими руками настраиваем да ну вопрос к тому что э, вы станете тогда мастером когда у вас вот этот луч будет мощный то есть вы его должны напитать сейчас мы будем практику проходить да? как себя напитать чтобы вот эту чувствительность получить да? потому что у кого-то она есть Кого-то она слабенькая. Помните, он показывал энергетический оргазм женщины. Mm -hmm. Так та женщина, оказывается, потом призналась, она занималась тантрой, она как бы была в теме. Если ну, у молодых бывает спонтанно, все, энергетический оргазм происходит. А вот у какого-нибудь парня, там лет 40 или 50, у него настолько уже мозг как бы заматерел, материальным стал, да, вот ему надо именно пощупать, нажать. там на таблетке посчитать сколько миллиграмм туда входит какого средства чтобы прямо капсула или таблеточка была прям такая да вот такой э, рациональному мукум да вот его тяжело пробить энергетически а Раскачать. Вот, да раскачать. Вот с девушкой попроще бывает э, ну про упражнение отдельно да а вот про головную боль то есть вы берете нащупываете например где этот уровень боли вот например вот тут вот как пластинка вот, такая как бы платформа так раз Прям упор чувствуется, да? И мы берем туда этот пластинку со стороны и начинаем раз, раз, раз и, и вынимать. Счистили. Поднимаем, поднимаем. И вынимаем, счищаем. Ну, например, вы можете вот как бы прочувствовать. Здесь у нее ничего не болит, это я для демонстрации да, показываю. Например, где сидит какая-то боль? Это будет какой-то некоторый сгусток такой, допустим, отсюда идет какая-то облачка или рог Как будто урок. Вы этот рог берете и так вот так раскачиваете, раскачиваете и, и, и как, как полумесяц такой и выкидываете его. Фух. Да, и стягивать энергию да со себя. Энергетические защиты, как себя защитить. Вот, чтобы не перенять Это тоже отдельный блок, мы расскажем да, Чтобы все не мешать в кучу Значит, прежде всего, это энергия Тепловая Вот Потом она становится Биоэнергетической И потом она, когда вы накачаете в себе Она уже становится, так скажем Магической, когда она уже на расстоянии Вот у меня Знакомый, он по-моему, рассказывал, да? Пришел к нему мальчика десяти. 10 лет у него там что-то с коленом было, и кости черепа болит. какая болела. Он там на слово посадил. На расстоянии руками такой жестко раз, раз, раз А тот за глазами сидел. Потом рассказывал, что и я почувствовал что на кости черепа стареть. <толкнул> вот так вот. <соспорядок> Шереться вставать на место. Потом на колено, так раз с колено. Я тоже девушке делал, тоже метра полтора до него было. Седьмой шейный позвонок. Вот так взял его. И пальцами, энергетическими ключами своими довернул. До того состояния, до какого надо То есть, что представляется, то и получается Например, внутренние органы э, лечить Все. Вот, эта энергетика включается тоже по желанию Тема как заработана, работает как кнопка mm -hmm. Выключатель свет, захотел, включил, захотел, выключил Прям берут и подключаюсь Ну, я уже твою чувствую, энергетику, а ты мою чувствуешь? Угу, mm -hmm. есть Пошел, ну, примерно 5-7 сантиметров от руки. Сейчас ощущаешь? Да. Что ощущаешь? Не знаю, не... ну, как описать. Тепло такое, Ну, давление да? как бы воздуха или, или электричество, или холод, или тепло. И тепло, и как будто это... легкость какой-то. Вот, да, это сердечная чакра. Я вот даже уже могу, смотрите, когда подцепился, ну, подключился, вот уже сантиметров 50 уже могу дойти. А, я чувствую. Вот, видишь, уже накачивал. А могу сейчас уже, смотри, до метра дойти. Mm. Чувствуешь? У меня ладошки, знаете, горячие. Вот, да, особенно хорошо работает, когда с противоположим полом. То есть и, и я, они как бы больше, лучше mm -hmm. стыкуются, чем мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. У него норка Вот, видишь, только начали. А сейчас мы сейчас отрабатывать и нарабатывать энергетику друг на друге. Так, ну, по поводу чакр. Давай просто ложись, например, на спину. Схему чакр вы все знаете, да, чтобы долго про нее не говорил. Основные семьи. На самом деле там 100 или 200, они вне тела есть, да? Ну, вот это основные семь. Входная, это вот через Паху область, первая Муладхара, оттуда входит энергия, ну, на востоке кундалини называют. Это та энергия, которая нам дана бесконечно, энергия божественная, Бога, да, которую мы можем чехать сколько угодно и, как бы, расходовать на другие энергетические Например, нужды. Например, вторая чакра. Она сексуальная. Она отвечает за половую сферу человека, за быт, за первые по иерархии ценностей этого пирамиды масла. Помните, mm -hmm. пирамида масла прямо так укладывается у человека, да, вот до седьмой чакры, который над головой. Вот. То есть это первая чакра поесть, поспать тарахаться в туалет, сходить, вот, решить как вот, все бытовые, да, вот, наши проблемы рода, все это сделать. Да? А, дальше чакра, э, не помню, что отвечает, вот... Э, э, Дело, деловая, бизнес, бизнес, деловая чакра. Да, бизнес-деловая, то есть она в смысле... находится. манипурах а, Да, ну вот больше к творчеству вот, к чакре, значит, сердечная духовная. чакра относится. Это духовная, да, это чакра любви, чакра материнства, причем даже у мужчин. То есть он, когда вот любит своих детей, он как этой чакры, так детей обнимает, как будто его своей, своей душой огромной. Чакра также хорошо развита, например, у творческих профессий, да, там у художников. Я, по-моему, показывал, а, кажется, не показывал, да. Вот мы работаем второй чакры те, кто массажисты, столеры, да, вот мы возле этой чакры, ну, что-то месим, тесто месим по пекали, там что-то пек, пекут хлеб, да. Художник, э, если он рисует на этой части, на этой чакре, то он становится ремесленником, чертежником. У него нет творчества. Когда настоящий художник рисует на уровне этой чакры, отсюда испускается свет вот таким лучом э, воронкой. Чакра впереди на русский это воронка. В древнем Руси называли чакры, давайте заглушать, чаш Ну, от слова чаша чашка, то есть она ну, какая-то емкость, да? по сути это вот некоторый вихрь такой большой который в нас входит и также может и выходить из нас, да? uh -huh. вот это как воронка, вот проецируется на картину которую рисует художник, да, вот на этом уровне он рисует uh -huh. там шестая чаша, горловая хорошо развита у поэтов у учителей, вот у меня певцов. например да, у певцов, да uh -huh. ну, всем понятно, да чтобы uh -huh. долго не останавливаться uh -huh. шестая, она находится Посередине мозга, сосед всех сторон, просветить, да, прям по центру там находится железа шишковидная, она же эпифис. Можечок? Нет, это нет, не нет, нет, выше. Прям по две половинки полушария, если здесь, прям по центру. мужичок он идет дальше к продолговатому мозгу, который в череп уже входит. Эпифис, угу. гипофис. Да, гипофиз. Нет, гипофиз рядом, это другое. Эпифис или Эпофис. По-разному пишут. Он как бы рудимент считается третьего глаза. В принципе, нас никто не учит, его развивается, но если бы mm мы -hmm. с детства его развивали, то могли бы его развить. Это наше предвидение, ясновидение, то, что мы. Интуиция, интуиция да, то, что мы предполагаем, случиться, вот, случится, оно так и случается. Да? Вот. И, соответственно, седьмая чакра это выше над мужичком, над этим, над где-то сантиметров 7-10. Это чакра связи с Всевышним. С Богом, с ангелами, ну, со всеми теми мирами, которые инферальные, невидимые, Непрощупываемые Бестелесные миры, да, это все вот оттуда к нам приходит. Соответственно, энергию можно направлять как снизу вверх, так и сверху вниз, но лучше снизу вверх. Лучше снизу вверх. А вообще, я когда делаю, я делаю два контура. Один как бы внешний по телу, вот такой, как будто как труба идет, допустим, снизу вверх, да, а через позвоночник по нашей оси. По вот этой оси, да, железо, металлического вот видна. Вот по ней идет струя вниз. И это не значит, что мы что-то отдаем. Ну, тоже от нашей мыши зависит. Если хотим отдать, значит отдаем. Хотим наполнить, значит наполняемся. То есть мы обоими потоками и снизу, и сверху наполняемся. И человек как бы на этом э, потоке насажен как струна, как бусинка. Да? Всем на этом потоке он бесконечно идет. В землю, говорят, а что в землю там ад, подземелья, да, вот это все, это преисподнее. Да не же, Земля это такой же энергетический магнит, так скажем, да, во Вселенной, который мы сквозь Землю можем пройти и уйти там вообще куда-нибудь в другую Солншу систему, в другой галактике, да, и также и через голову. То есть, если говорить о Божественном, да, то Бог Он везде, и Бог Он в едином. И в каждой частичке да? угу. как бы И в малом, и в большом И все это равно, что большое, то и малое Вот когда мы это все понимаем себе да, Тогда мы начинаем уже работать с чакрами Ну, поток желательно, чтобы шел гармонично Иначе То есть в этом наша цель Иначе он будет выходить, допустим, через печень и будет там у человека гипотоз печени, там что-то другое будет развиваться. Или он выходит там из-под откуда-то из-под Раз, пошел. Там, видимо, подсосалась ему какая-то сущность, да, и на этот поток на себя. Mm -hmm. То есть энергия, она никуда не пропадает без следа, никуда не исчезает, да? Если вы что-то проецируете энергетическое, то кто-то это потребляет, понимаете. Если вы проецируете жена на мужа и нет, то вы друг для друга становитесь бог и богиня, да. А если вы просто проецируете куда-то, пусть, допустим, злая да? то ей начнут питаться вот эти злые сущности инферальные, невидимые, да, и будут говорить тебе, давай, давай, давай еще больше. То есть, помните вот эту легенду про э, белого и черного волка? Угу. Ну, я, там вот, да? пош... просто рассказывал. Да. И, и э, это индейская угу. притча. Какого волка ты кормишь? Я кормлю ну, там злого черного волка, да, поэтому я это и проецирую, и эти же сущности привыкают, и они начинают тебе еще больше тянуть, как болото затягивать. А какого ты его кормишь? Белого, светлого, да? То есть это в сущности, которые выше. Выше инфракрасного уровня, да? Uh -huh. То есть они тогда начинают того питаться, питаться, как батарейка для них, и говорят, давай, давай, прорецируй больше любви, больше счастья, больше там свежести, свежих мыслей и так далее. И человек сам, как бы, как, как То есть все зависит от нас. Мы сами себя либо опускаем в ад, в инфракрасную зону, да, либо повышаем. Так вот, что вот тут, как бы, ну, считайте, темная бордовая энергия, Инфракрасная там еще ниже, ниже ног Дальше косипойно она идет, там, желтеет, зеленеет Вот тут голубая, соответственно, вот тут фиолетовая чакра, да? То есть к фиолетовому цвету, к, к инфракрасному, да Мы должны стремиться, поэтому туда мы направляем руками все Вот, вот эти фиолетовые чакры Вот, к веро подключился ты молодец, ты быстро реагируешь, сразу чакра зажигается Вот, И я даже не тестирую Ну, как бы временно это не трачу обычно А сразу наполняю О, это чакра уже вообще Это чакра у нас физиковой объемной Вот такая Размером с фитбол практически Душевная слабовато, чтобы так поиграть. Ты сама можешь, чтобы как э, регистрировать, что в тебе происходит, и нам говорить, что ты чувствуешь. Ну, тепло чувствую. В общем, ставишь, как слабоватая. Ну, опять же, для, для демонстрации не буду долго задерживаться. Ну, все нормально, нормально хорошо работает теперь как энергетический жгут мы представляем да мы вот эту энергию раскачиваем и она проходит по человеку это можно делать не одному а, допустим в пятером и десятером с одним человеком работать человеком по человеку, да? ну да мы потом встанем потом поддерживаемся станем в круг и как бы все вместе прокачаем вот что чувствуешь говори. Не могу понять. Непонятно пока, да? Волны есть? Ну, тут прямо у него фахло сейчас бьется с головы вот даже. даже. <свят> себя, он, он, космос, <свят> Это связь тут вот, с божественной с силой, откуда идут, да? Где-то вот отсюда, вот примерно, насколько получается. Полтора метра где-то, да? Вот надо колбану фаратик <свят> там с огнем. <свят> И вот попробуем вот эти чакры. Стоп... У меня прям пульсирует. Я прям чувствую. В ногах или в животе? В ногах. Да. Ну, сейчас он тебе со стопой вот еще зарядил. И когда зарядили все, можно как на милофоне там, на них поиграть, допустим. Вы надо энергию туда больше накачать. Например, у нее был запрос, я хочу там, стать певицей, да, тогда мы все гоним именно к этой чапке и больше тут движения даем. Но перед этим, конечно, желательно сначала расслабить мышцы, чтобы спазм ушли, особенно вот у девушек, это вот yeah. под ключицами. И надо включиться, бывает. Сейчас стали как спою. <гум> так, что вы чувствуете себя? Вот, я обычно подключаю свою собственную энергию, как будто бы вот э, эта рука отдающая, эта берущая, как она остается с этой стороны, да? Э, дargent, Правая. Parece... Правая отдающая, да. Левая, поднимающая. Как бы энергия запальцовывается через меня, по, по рукам, подходит по вот, меня. Вот опять контур. Эти э, контурные закрутки энергетические можно с любого чакра совершать мужчина-женщина через свою чакру в mm -hmm. ее и обратно. Каким образом напитывать себя? Ну, расскажи, что ты чувствуешь. Она прям пульсация такая, методом. Ну вот так вот. Да, рука сблизим. Надо дышать, Да, мы будем сейчас делать упражнение, сейчас мы мы Так, ну что, давайте пока. Господин, я реально могу. Сейчас